Итак, мы продолжаем визуальную диагностику анатомии человека, где да, него какие-то недостатки. Часть вторая. Значит, вот я вам говорю, вот это ямочки, которые обычно у людей, особенно у женщин, хорошо заметны, это кость вот тут находится. Гребень пошел выше дальше. Вот мы проверяем его расстояние. Ну, тут, так сказать, вообще неправильный. Тут вот умещается сколько пальцев между ребрами и гребнем. Да? Бывают при сколиозе, соответственно, здесь два пальца, например, здесь четыре умещаются. Потом вот я вам говорю, вот эту вот мы прижимаем, да, Человек ногой шагает, и мы как бы видим, как она ходит. Вот туда загибается сильно, и она наоборот жестко закреплена здесь, да? Потом лежа будем смотреть по переднему уголку подвздошной кости. Вот она. Сейчас я это вам продемонстрирую. Здесь мы тестируем еще фасеточные суставы, вот эти вот, которые боковые, да? На загиб головы. То есть у здорового человека голова должна полностью поворачиваться наклоняться вперед, касается ключицы назад, касаться там седьмого позвонка, ну, в принципе, через складку касается, да. Ухом практически ложится на, ну, не до конца, но опять же, мы ищем симметрию. Здесь вот спрашиваем, натянуты мышцы? Нет, угу. чувствуешь, да? Теперь вот в эту сторону насколько можешь здесь натянуто Да, конечно. Ну, без боли, да? Да. Вот. все это вот проверяем, тестируем. Теперь поворот сюда. Смотрим, сколько пальцев пролазит. Ну, примерно 3. И поворот где-то получается градусов на 70. В эту сторону теперь вправо. О, а тут поворот смотрите, больше, на 80 градусов, даже я уверен, что еще довернуть может. И здесь проходит ну, тоже три пальца. То есть туда голову чуть-чуть не доворачивает. Ну, где-то 75% примерно. Теперь э, стыкуем фасечные суставы сбоку. Это нам надо чуть наклонить голову назад на экстензию и вбок вот сюда. И предупредить, что мы будем давить, сдавливать его сверху. Вот. Потерпи, болит здесь или нет. Значит, если эти суставы не осели, значит они нормально вытянуты. Теперь с этой стороны. То есть, смотрите, получается половинка наклона в бок и экстензия назад. Латера экстензия будет называться. Продавили вниз держим только его корпус, не больно здесь, да? Значит вот эти боковые фасеточные суставы, которые я показывал, да, они как бы у него в норме. Теперь бывает, вот я говорил про второй позвонок, аксис, у него зуб такой есть, да, на который одет атлант, и он практически касается вот этого большого затылочного отверстия БЗО. Но бывает, что у кого-то укорочена шея и он слишком сильно упирается в мозг, продолговатый мозг, и человек от этого Больно бывает, головокружение всякие. Прижимаем вот так вертикально вниз. Не больно, да? Ничего не чувствуешь. Вот, значит, у него все в норме. Если бы там, э, он туда давит бы на мозг, да? человека сразу головокружение при этом движении возникло. Голова бы заболела, да? В общем, всякие неприятные чувства возникли. Так, то же самое, в принципе, можно лежа проверить. Так, ну давайте теперь ложиться на спину. Ну, тогда давай надо ногами туда. А? Туда ногами, да. На спину, на спину. Подожди, подожди, выравнивался. Так, носки давай снимем. Угу. И там Ладно. Значит, в первую сейчас смотрим длину ног. Потому что из-за ног может потом исказиться весь таз. И не оставь, оставь филомастер. Mm -hmm. Соответственно, по вот этим косточкам. Видишь, стыкуем. И видим, что чуть-чуть вот эта косточка, вот, видишь, на миллиметров на пять выше. Дальше смотрим по пяткам. Вот так вот раз. Тоже видно, что вот одна пятка, видишь, миллиметров на пять короче, а нога на пять миллиметров короче. И то же самое мы смотрим по большим пальцам. Это теперь вот от этого угла. Вот какой из них выше или длиннее. Вот получается, вот этот длиннее. А этот короче. Они, конечно, могут быть и вывернуты пальцем, да? В общем, по трём точкам проверили. И теперь, с этой стороны снимай. Просим человека. Вот так вот зажали ноги. Смотрим на них, прямо вот на эти постяшечки, да? И просим его сесть ровно на попу. При этом выровнялись ноги или нет? Прямые, прямые, оставь. Вот. вот. Ну, чуть-чуть выровнялись. Вот, выровнялись, да. Значит, опускайся обратно. А мы смотрим. Раз, и она, видите, укоротилась сразу. Поднимайся. Ну, это вот на пол, на 5 мм всего лишь, да, мы замечаем. Вот они, видите, одинаковые. Ложись. Вот, а у кого-то бывает прямо на 3 сантиметра или на 5 сантиметров, ходит одна нога туда-сюда, туда-сюда. Это, во-первых, что мы проверили. Если и в том и в другом положении у человека одна нога остается опять укороченная, да, и сидя, и лежа, когда он сидит, то, соответственно, это врожденная. То есть одна голень будет короче другой. То есть нам править ничего не надо, не сможем, да? подравнивается потом у человека таз, бывает что тазовая кость с одной стороны меньше, с другой стороны прям широкая такая, да, то есть и даже практически сколиоза не будет или будет, вот, а если она выравнивается, когда он садится, да, то у нас из теста выключается таз, тазовая кость, который мы мерили вот здесь, то есть он сидит же на седающих костях, Получается, в тесте участвуют только коленные суставы и вот эти суставы. Спрашиваем у человека, не было ли у него тут аварии, может он что-то тут разбил, там лодыжку себе или даже бывает, когда ожог какой-нибудь, кожа стягивается так, что э, кости там спрессовываются, да, то есть исключаем все возможные варианты аварий каких-нибудь там, да, или э, механических повреждений, собственно говоря, да? Кому-то после перелома Елизарова ставили вот эти вот э, спицы, да, они тоже могут укоротить кость. Чтобы понять в чем причина, еще берем немножко, так расслабили и подбрасываем, опускаем, так опускаем. Видите, она еще клоняется больше нога, чем это. Это обычно происходит при экстензии таза. То есть, смотрите по логике нашей, как получается: таз ушел назад и нога вот так развернулась. Бывает так сильно ушел таз, что человек так ходит Или бедро, или бедро ушло назад. Бедренная кости, соответственно, здесь, извини, проверяем. Ну, вот они, вот это выше получается, чуть-чуть выше, чем это. Значит, тут, скорее всего, мышцы будут укорочены. Проверяем вот эти мышцы. Малая ягодичная. Не больно? Ну, очень чувствую сильно. Так, а здесь? Нет, здесь по-другому. Здесь легче, да? Вот, значит, малая и средняя ягодичная мышцы, они укорочены. То есть, после правки у нас должна нога выровняться. И вот одинаково. Одинаковый развал должен быть. Если ой, у нас не экстензия таза, а флексы вперед, то нога, как правило, удлиняется и она вот, может в таком положении, вот так немножко, вот, она в метр закручивается, понимаете, вот так, вот так подходит. Опять же, могут быть разные варианты, тут стянуты просто вот эта мышца, поднимающая ногу, да, а таз, наоборот, ушел туда. Бывает много вариантов, все, все мы должны проверить, а чего, собственно говоря, лечить человека. Далее смотрим по вот этим вот косточкам вот они уголок подзвучной кости снизу прижали да и вот ну, чуть ниже вот это чуть ниже а это чуть выше то есть таз что нам подсказывает что таз немножко на 5 миллиметров вот туда ушел что укорачивает наши ноги например вот тут крестец да вот тут крепятся ноги к тазу видишь соответственно вот Таз идет вперед, нога удлиняется. Таз идет назад, нога укорачивается. Видите? То есть вот эта нога в итоге мы выяснили, что она укоротилась из за таза, и тут немножко мышцы укорочены с этой стороны. Значит, будем таз тянуть сюда и дергать ногу вот эту здесь и расслаблять вот эти мышцы. Ага. Также можно протестировать, например, поставь коленки к себе поближе, Пятки вместе. Вот, стыкуем вот эти косточки, вот эти вот, да, и смотрим по высоте ноги. Видишь, эта нога оказалась выше, потому Ну, чуть-чуть она выше, видишь. То есть, вполне возможно, что это рождение, может, голень еще ближе к себе можешь поставить. Ну, чуть-чуть, на 5 мм она выше все-таки, видишь. Значит, от рождения или как-то у тебя вот этого голень выше, получу, ну, длиннее, чуть-чуть, <связать> так бывает. Далее. <связать> ну, всем несимметрично, кстати, от рождения, да, бывает, и лицо там перекошено. Вы же знаете, да, что если фотографию половинки лица сделать, продублировать, вот так развернуть, и потом эту фотографию продублировать, вот так зеркально развернуть, то получится <связать> два разных лица. <связать> Ой, ничего себе, я не знал. Да, <связать> два разных человека получится. Вот, теперь загибаем ноги вот туда. А что не дальше, да? А, все, это и, и по этой высоте смотрим, да? Ну по этой высоте у него ровно, тут все ровно. Значит, виновата вот эта голень. Красавец. Да. Или, ну если тут косточки вместе, да, то соответственно видите одинаково. А тут ниже получается. Значит, это такое длиннее. Или может быть, конечно, там стопа немножко там вытянута одна, например. Можно ему немножко стопу вытянуть здесь. Так, переворачивайся теперь на. А, нет, в такой позе. Подними таз вровень с бедрами. Так в смысле? Да, вот так. Выше-выше. Угу. Вот. И теперь одну ногу, ну стой, стой на стопах. Угу. И одну ногу выпрямляй. Прямую. Вперед, да? Вот смотрим, перекосился он или нет. Если боль вот здесь вот в пояснице нету, да? Да, у него норма. Если бы была боль, он вообще вот это уж уехала поясницу. Другую ногу так же сделай. Так, выше-выше-выше таз. Ну, симметрично, он перекашивается симметрично. И спрашивает, с этой стороны поясница не болит? Нет, вот. Если бы. Все, отложить. Если бы был больше завал таза, да, и болела бы поясница с той стороны, то это нам сигнал, что что-то.. Что-то там не так, но с поясницей поясница будет работать. Мышца, скорее всего, сокращена. Работа с мышцами расши... растягиваем на утяжение в основном. Переворачивайся. Да. Самые основные точки, я уже говорил, вот эти проверили, да? Проверили мышцы здесь, болит, не болит. Здесь протестировали, где слева, справа больше. Ну, где слева больше. Слева больнее. А что слева больше? Вот эта мышца напряженнее. Не чувствует боль? Ну, она такая чувствительная, конечно. Ну, больше, да? По пятибалльной системе, скажи. Пятибалльной, да там еще есть куда терпеть. Не больно. То есть здесь на троечку, а здесь на двоечку, да? Ну, примерно так, да. Так, проверяем, соответственно, где крепится большая ягодичная мышца, где крепится средняя ягодичная мышца. Вот Тут справа больнее, да? В пятибалльной системе, насколько? Mm, чувствуете, нет, там тут единичка, там ноль. Тут? О, блин, ладно, окей, хорошо, но пятерку уже есть точно. Вот тут. Да. да. Вот то, что мы, то, что мы предугадали, когда измеряли длину, длину ноги, да? Далее смотрим, ну основные точки. болевые. здесь нормально, да? Ну так. Здесь? Ну, здесь не буду вообще. Здесь. Тоже нет. Здесь. Вот, значит, дальше можно ну, остальные точки не проверять. Видимо, там все в норме. А вот будем смотреть. Дыму ног теперь здесь. Потому что он же лег уже на другие кости. Там он лежал на крестце, кресте же тоже может быть повернуть. Да? А сейчас он лежит на перед лежит на переднем уголке. И соответственно длина ног может быть другую уже. Проверяем. Нет, также вот 5 миллиметров, это нога короче. Вот сверху надо посмотреть. Проверяем еще вот так вот. Когда мы выключили из теста поясницу и бедренный сустав, да, остался только коленный сустав и лодыжка. Так, смотрим. Коленки вместе. Оп. Ну так почти равны чуть-чуть выше, да? Все равно выше, да. Значит, это нога у тебя... Да, это нога все равно чуть-чуть длиннее. Опять же, по пальцам, по пятке и по вот этой косточке Да. Ну, надо исключить из теста, чтобы мы сами не загибали ногу вот так, да? А прямо вот в этот просвет, вот прицел, видели разрез э, полупопи и, и плеч. Потом также... Плотно держим, опускаем и смотрим, укорачивается еще больше эта нога. Так, ну, видимо, у тебя от природы эта нога длиннее. Так, про это я уже сказал, протестировали позвоночник. Что будем с ней делать? С вот этим? Нет, с ногой длиной. А, что будем делать, да. Значит, будем вот эту ногу удлинять за счет того, что мы таз этот доверем туда. Видите, он тут же еще тоже прижался. Мы его будем отводить в сторону и доворачивать вот туда. Угу. Так. Ну, дальше просто можно... Я вот быстренько так покажу, чтобы время терять. Основные позвонки. Вот это чуть ушел в сторону. Здесь вроде ровно. И вот этот чуть в сторону от оси. Эти все ровные. Сколиоза. Ну, практически нет. Вот небольшой здесь вот у тебя ротация идет. Небольшая ротация вот тут позвонков вот сюда. Совсем маленькая. Вот. И то, скорее всего, там даже больше не, э, знаете, вот позвонков есть. Вот видите, они чуть расширяются здесь. Если вот, пальцем залезете вот туда, вот туда прямо, да, то вы можете понять. Повернут он или не повернут, потому что по этой поверхности они вроде выровнялись, да но бывает так что тело позвонка развернуто там внутри вот тут скорее всего тело позвонка развернуто потому что они практически вот они на месте находятся да но немножко и соответственно чтобы это убедиться если они развернуты вот туда да то мы бы увидели что они же поворачиваются смотрите вот асил Ости... отросток на не сбоку смотри оттуда и поперечный отросток. То есть при повороте поперечный поднимает ребра. То есть у нас с этой стороны, как мы это смотрим, они чуть выше, чем эти. отправить достаточно легко на самом деле. В данном случае у тебя. Создаем давление. То есть толкаем вот туда и по диагонали вверх к голове. А то, что выше, да, вот на поперечный отросток нажимаем, тянем вот туда. Соответственно, вот такое давление создаем и... Давай, на выдохе. Так. Ну, этого недостаточно, да, значит, будем тогда за ногу дергать. Тогда встань Еще, Еще, да, стол да, поверим. Ну, сейчас самое интересное, что мы тогда будем делать в этом случае? Во-первых, опять встань в камеру спиной и нагибайся. Волосы включившись, плечи висят. Стой, стой, стой, не так быстро, голова висит. Вот, не-не, ты там стой. Там, не ты, а камера. Камера, оператор оттуда смотрит. Вот, стоп. Видим, что тут вот чуть больше эта реберная дуга, видите, угибается. При скалевозе тут вообще прям вот такая. Горб, с одной стороны, еще чуть ниже. Теперь в этом отделе. В этом отделе ровно. Еще ниже. Вот в этом отделе чуть вот эта мышца напряжена. Я тебе сказал, что это просто мышца еще ниже так, ну здесь все ровно вот как бы мы ну, визуально на 4 отдела должны проверить у человека да? поднимайся так и ложись опять на злоб под головой на живот что мы будем делать значит руки расправим значит чтобы подвинуть их туда делаем с той стороны расстояние побольше вот голову в нашу сторону да? даже несмотря на то что это практически переход э, грудополистичный переход берем за ногу и вот эти приемчики наши помните uh -huh. расслабья расслабьте напряженная годится и расслабь и вот туда вот мы его uh -huh. продавливаем uh -huh. то же самое таз мы отдвигаем туда берем ногу вот так вот через тряпочку Упираемся в гребень в уголок вот этот. Вот этот э, точка, она практически там, где уголок. Задний верхний уголок подзвучной кости. Расшатали. Ты напряжен. Еще раз расслабься. Расшатали, расшатали. На себя. Видите, я шатаю. Лучше в полный рост снимай меня. Да, такой в общем, она должна туда хрустнуть. Ну, отдельно еще разговор про то, как подготовить, чтобы действительно хрустнуло. То, что с первого раза не получится. поэтому мы пробиваем КПС с этой стороны, ППС отбиваем сначала, отступим ее кулаком. То есть там есть специальный метод, да, как это все отстучать, чтобы вот туда она ушла. Так. Ну, как бы, не знаю, сейчас, наверное, не получится, чтобы ролик длинный слишком не был, пока я это все буду править, разворачивается на спину. А, да, на боку, на боку на этом. Лежит. Вот этот прием, помните, когда мы вот туда давили, вот так вот, их на скрутку вот туда и потом в обратную сторону. Вот этот прием тоже проводим здесь. Ложись на спину. Повестницы отдельные приемы на выравнивание таза. То есть это вниз за бедро, допустим, тянем. А тут за тазовую кость вверх. За уголок как раз. Не взялся? Сейчас. Вот, вот так, да? Угу. Дышим, дышим. А я тяну. Я не может отсунуть. Я тут бедро взял, бедренную кость. Угу. Тяну, тяну, тяну. Ну, мы сейчас будем проходить все ноги, как мы все их делаем. Расслабляйся. Вечно расслабляешься. Тут остальные все, вот эти все мышцы расслабили. И неожиданно для него. О, Выдернули. Окей. Все, двигайся назад. Чуть-чуть назад. там. Чувствую, как стал длиннее. Выпирай <laughs> да, ноги. Это все равно напрягся. Да. Ладно, еще сейчас, далее. секундочку, ну давайте. Давай, расслаблю. И вот вам результат. Смотрите, сверху. Видите, кости стали ровные. Ну там все 5 миллиметров По пяткам смотрим. Сверху. Видишь? На одной линии. Большие пальцы смотрим отсюда. Ну, большие пальцы так были на одной линии. Ну, все в принципе, тоже на одной линии. Все, выровняли тебе, видишь? Все. Да, но ну не обращайтесь человеку. Не говорите, что это как бы навсегда. Надо еще поработать с мышцами. Надо все-таки несколько сеансов сделать, чтобы вот тут все вот это отпустило. Да? И чтобы крестец тоже не, не съехал обратно. И этому надо будет посвятить, ну так, 5-7 сеансов примерно. Вот, потому что э, через 6-7 дней, примерно 6-7 день, э, скелет возвращается. У него же есть мышечная память своя, да, он вернется назад. Поэтому надо укреплять мышцы. А определенным образом УФК надо делать тут на растяжение, здесь на сжатие. То есть сюда всякие вот такие вот упражнения, там, да, тут поднимание там гири или ведер с этой стороны, а с этой стороны просто, чтобы она больше висела, эта нога сама отвисала. Вот, такие мои рекомендации даем нашему пациенту, да, а мы уходим в практику и только в практику. Сейчас будем дергать ноги, выравнивать таз, КПС, ппс до новых встреч, дорогие друзья, а лучше вам быть здесь и все отрабатывать на живой анатолии. С вами был Олег Алавгудин. Пока-пока.